Всем привет, друзья! В этом обзоре сравнение познакомимся поподробнее с деталями для постройки модели Як-130 от компании Kitty Hawk и от компании «Звезда». Всем приятного просмотра, не забывайте ставить лайки. Если у вас есть чем дополнить данный выпуск, пишите в комментариях и погнали! Модели упакованы в красивые картонные коробки. В данном случае у звезды в виде обложки с картонным боксом внутри. У Kitty Hawk это обычная коробка. Двойная. Размер коробок примерно одинаковый. По ширине, по глубине и по высоте. У каждой модели, само собой, есть инструкция. У Kitty Hawk представлена вот такой вот книжечкой, с цветной обложечкой. У звезды это обычная черно-белая печать, стандартная ее, с короткой справкой и так далее. У Кити Хока никаких коротких справок нет. Варианты сборки у звезды, как можно собрать модель. У Кити Хока такого нет. Обе модели содержат практически одинаковое количество ледников, за исключением того, что у Кити Хока идет некоторое количество рамок с вооружением в целом сами детали модели расположены практически одинаково по количеству рамок этапы сборки довольно-таки похожи у этих моделей все начинается естественно с интерьера быстро пробежимся по ним и сравним У звезды, как обычно, все в одну кучу набросано. У Киттихока, можно сказать, каждый этап, каждый узел разделен более аккуратно, что ли, да, более понятно, что зачем идет. Вот у звезды у нас инструкция, в общем-то, по сборке на раз, два, три, четыре, пяти страницах. У Хока все это... Разбита на этапы. В целом сборка у каждой модели занимает 23 этапа. Точнее, здесь у нас 32 до конечного варианта у Звезды и 23 этапа у Кити Хока. Далее у Кити Хока идет сборка дополнительного вооружения отдельными этапами. Они никак не отмечены. В конце его представлена таблица обвеса самолета. У звезды заканчивается посадкой пилотов, установкой подставки и обдекраливанием. Окрасочный лист у звезды представлен вот таким листом формата А4. Здесь у нас 5 вариантов окраски. Все в цвете с указанием цветов от томии и звезды. У китихока выделены целые развороты, то есть можно разобрать инструкцию, отдельно себе повесить или поставить каким-то образом эти развороты по окраске и об У них они, естественно, как-то поинтереснее, чем у заведы. Но в целом у Зведы тоже все читабельно и все понятно. Также дополнительная инструкция по окраске вооружения. Листы с декалями от этих моделей. У Kitty Hawk. это вот такая пачечка небольшая, упакованная в зип-пакет. У звезды это один вот такой листик. Расположен на все пять вариантов. Печать хорошая, На американей никаких нет. Выглядит очень-очень хорошо. У китихока это все упаковано опять же в пакет. Проложено калькой. Также сюда уложена плата фототравления с ремнями. И зеркалами и дополнительными элементами отдельно есть листик декали с приборами с дисплеями и дополнительными картинками далее идет листочек с техническими обозначениями бортовыми номерами звездами в частности многие знают что у Кити Хока неправильно написано не прислоняться буквы я в конце перевернута на букву R в целом декаль неплохая все отпечатано очень хорошо звезды у них имеют некоторое различие у этих двух моделей у звезды вариант звезд присутствует в двух вариантах у Kitty Хока три варианта звезд даже на М4 и последний листок, листик с техническими надписями для тихок модели очень очень много всего этого здесь выглядит все прекрасно вот кстати в слове инертное здесь буквы я нормально почему нельзя было не становиться сделать правильно историю умалчивает ну видней <смех> будем пытаться исправить декали вроде бы на данный момент этих пока в правильном варианте нету так что остается надеяться на то что можно будет эти буквы «Я» отрезать и перевернуть вверх ногами. Дай бог это получится. Основные детали для сборки планеров расположены на трех ледниковых рамках для каждой модели. За исключением звезды, наверное. Да? Немножко деталей для сборки присутствует на дополнительных небольших рамках. Здесь у нас подвесные топливные баки занимают основное место пилоны, подвесы и немного деталей для самого самолета, также рамка содержащая пилотов, здесь тоже есть некоторые детали для самого самолета, но в целом все детали для постройки планера находятся у каждой модели на трех рамках, остекление отдельно на каждой рамочке, так давайте рассмотрим детали более подробно и поближе. Друзья, я вооружаюсь кусачками, вы вооружаетесь чайком и вкусняшками. Погнали! крупные детали из наборов это у нас верхняя часть планера вместе с консолями крыльев фюзеляжа да? детали практически попадают mm -hmm. в одни и те же линии очень приятно все это выглядит у звезды это вот такие поверхности с хорошим раскроем у китихо расклепанными панелями выглядит эта да, эта деталь довольно хорошо но у китихока конечно клепка добавляет ажурности плюс у китихо деталь выполнена можно сказать целиком часть верхнего фюзеляжа у звезды расчленена таким вот образом то есть при сборке придется приложить больше усилий также вырезаны жабры воздухозаборники которые открываются при взлете посадке аппарата у китихока я могу так предположить что их можно вырезать наверное но это не точно также козырек Кабины передней сделаны вместе с носовой частью, да, верхней. Даны петли для откидной части фонаря, у звезды также имеется какой-то намек на петли слегка, но не так явно, как это сделано у Киттихока. Как многие говорили в обзорах, что имеются утяжины наплывах. Да, они присутствуют, но не так это выглядит страшно, как об этом говорят. Раскрой доставляет прямо удовольствие. Выглядит ажурно. Насколько он точен, я, конечно, сказать не могу. Это надо искать какие-то подробные чертежи. Подвесы, пилоны на законцовках крыла у модели сделаны. Практически идентично, за исключением, что здесь сам подвес у Китихока сделан вместе с пилоном. У звезды даны раздельно подвес и пилон. Детали, в общем-то, довольно точно повторяют друг друга. С небольшими различиями, скажем так, вот вот здесь чуть-чуть они отличаются. Не критично. Плюс кромка внутренняя под предкрылком также отличается у Кити а. Эта часть есть, у деталей от звезды нет. Но здесь уже насколько это влияет на внешний вид, окончательный, скажем, после сборки. Сказать сейчас сложно, нужно собирать Потом это будет все ясно Далее рассмотрим носовые части У китихока. Хока часть нижней половины Скажем так, дана одной деталью У звезды собирается из двух половин Выглядят обе детали довольно неплохо У китихока выглядит это как-то более подробно Жабры на какое-то количество больше этих штучек, да, выполнено. У звезды имеется место под стремянку. У Китти его нет. склеиваются отдельные детали. Это все. Клепки внешние у Китти Хука более выражены. Выглядят прям хорошо. И после покраски они точно не потеряются. У звезды также присутствуют клепки или болты. В общем-то, да, что это не так сильно они торчат. Но тоже есть. Как и на предыдущей детали, у Китти Хока все расклепано. У Китти Хока также присутствует некоторое количество облоя. У Звезды в данном случае обоя нет. Но имеется шов. У Китти Хока будет стыковочный шов здесь. У ребрышка. Правая сторона. Найдите 10 отличий. В целом обе детали выглядит довольно неплохо расшивка на них присутствует практически одна и та же повторяет друг друга выглядит довольно хорошо ну конечный результат мы естественно мы узнаем после сборки у кого точнее модель у кого лучше она выглядит собираемость китихока не знаю сейчас вот Приложим, посмотрим, да? Да, есть какой-то небольшой зазорчик. В любом случае его нужно будет сводить. Стыкуется деталь довольно неплохо. И крой попадает туда, куда надо приходить. линии довольно точно. Ну и плюс направляющие замки совпадают отлично. У звезды так сделать не получится. Не очень мне нравится, как это вот место сочленения наплыва и части кабины да? здесь придется помурыжиться немножко потом пошлифовать но я думаю собрать это можно нижние части фюзеляжей даны вот такими двумя деталями это у нас Хок, это звезда звезды это дано вместе с келем, расчлено на две части. У Китти низ одной детали дан. Кажется мне, что у Китти Хока это дано более удобно. Также присутствует крой и клеп, как и на предыдущих деталях. У звезды аналогичные. Крой, как я и сказал ранее, довольно сильно совпадает, с небольшими отличиями. Клепа у от звезды нету. Только немножко внешних заклепочек присутствует. У Кити практически здесь нету ничего внешнего. Вот тут каких-то 4 точки совсем слегка. На мой взгляд, более выигрышно выглядит деталь у Кити так как не надо здесь вот воять потом вот эту вот члененку все заклеивать на мой взгляд это ну просто удлинит время сборки но тем не менее у звезды тоже довольно неплохо это все выглядит по келю кили в размер попадают, за концовкой на киле у звезды дана отдельную деталью и руль направления, впрочем, как и у китихока Хока. У китихока Хока, естественно, все расклёпано, у Звезды только лишь намечен крой. При желании можно здесь будет накатать клеп Ориентируясь на фотографии, хотя бы даже на тот же самый китихок Хок, отличия есть. Вот в этом вот месте вот звезды здесь показана нервюра корневая. И китихока ее нету. Давайте соединим вместе вниз вверх от китихока и посмотрим. Может быть там появится. Все-таки нет. Не появляется здесь у нас нервюра эта корневая. К сожалению. Было бы здорово. И вопрос встает о том, у кого это передано точнее, да? Опять же, надо смотреть фотографии с опущенными закрылками. Но в целом и та, и другая модель неплохие. Далее рассмотрим стабилизаторы. Стабилизаторы примерно симметричные. У звезды, понятное дело, нету Клюпа, В целом размеры стабилизаторов приблизительно одинаковые совпадают насколько это было возможно сделать ну скажем так будто их делали за одним столом два друга у одного получилось чуть-чуть в размеры побольше поменьше так в целом они в общем повторяют все ободы, стекатели сделаны у Китти Хока. Я думаю, что они довольно толстоваты, чем должны быть у звезды лишь намек на стекатель. Осевая трубка, вот этот вот шарнир на данной звезды вот такой вот толстой палочкой у китихока Хока потоньше. У звезды выглядит как-то более надежно. Ну и оно в принципе и будет. Есть вероятность, что у Китти Хока можно Подлобить потом это дело. Но, опять же, клеп Локи Хука внушает Тут прям не то чтобы доверие, но просто выглядит это намного интереснее, нежели чем у звезды. Хотя у звезды тоже, если накатать, будет тоже довольно круто выглядеть. кабин выглядит вот таким вот образом. У звезды это такая целая деталь. У Китти Хока собирается из трех деталюшек. Прихватил я здесь на скучек. У китихока Хока мне довольно сильно нравится вот это внутреннее пространство, правильно выполненные руды. У звезды они приклеиваются видимо отдельными деталями. Вот. Ну, и также ободы самой кабины, можно сказать, повторяют. Ну, судя по фотографиям, на которых я это рассматривал, довольно неплохо. Но на звезду, я так думаю, уже, наверное, появилось фототравление. Далее тормозные щитки. Никитих тормозной щиток, воздушная, сделан одной деталью, звезды выполнены из двух. Для чего так нужно было делать, я не знаю. Но ну, в принципе не сложно, только придется больше посрезать приливов и позачищать. Так в целом они практически идентичны. У обоих идут приливчики небольшие. Ну и китихок, естественно, расклепана. Вся эта крышечка воздушного тормоза. Внутренняя поверхность одинаковые практически крыльчатки двигателя вот у кого из них более правильно я не знаю но мне нравится вот например вот эта крыльчатка от звезды и конус нежели от Китихока. хока у звезды крыльчатку я вижу только одну у китихока хока входная и выходная крыльчатки присутствуют в наборе лючки из наборов звезды я собрал на фигурку так как она состоит из четырех деталей две руки торс и ноги у китихока фигура данная одной скажем так деталей целая фигура можно вот так вот сравнить две сидящих миниатюрки у звезды такой более упитанный парень у китихока более худой но и тот, и тот выглядит неплохо, как говорится, кому что. Мне нравится более стройный вот этот, потому что более анатомичный. Ну и ведерко на голове у Звездинского, мне кажется, великоватым. И сама фигура, сами фигуры от Китихов более интересно выглядят. Да? Один уже сидит, второй залезает, у Звезды они оба уже сидят один куда-то тянется, второй держится за штурвал, ну или что-то типа того, плюс деталь, э, детали сделаны с такими переходами на тело, вот шланг в данном случае, он переходит в тело, да, сделано это ввиду того, чтобы не было обратных углов, так как формы стальные и, соответственно, детализация, ну, Такая себе становится, да, также вот и шлем переходит сюда, чего нет у Здесь все фактурно, ажурно выглядит, ну, более, скажем так, натурально, это для эстетов. Здесь, кажется подломанный подломанный видимо чуть-чуть поглонился ничего поправим такие вот летчики идут в этих двух наборах рассмотрим колеса внутренняя часть диска основных стоек и передняя для звезды и вот кити хока Какой из них более правильно я вам подсказать не смогу, это надо ориентироваться по фотографиям, я что-то выпустил в данный момент, но я думаю при сборке я исправлюсь и сравню. А сборка будет, так что если кто-то хочет посмотреть, не забывайте подписаться на канал, Нажать на колокольчик для своевременного получения уведомлений о событиях на нашем канале. И передний диск переднего шасси. Покрышечка переднего колеса от звезды имеет рисунок. Какую-то надпись, прочитать ее сложновато даже при таком увеличении. В общем, то же самое надпись есть и на колесе от Кити Хока. Итак, внешние стороны дисков от Кити Хока и звезды. Звезды это похоже на диск от модели 72-127. У Кити Хока повторяет рисунок, как на прототипе. Также надписи. На покрышках имеется рельеф. Выглядит неплохо. А, ну и вот одна из крольчаток из доски модели. Это выходная, собственно говоря, которая была у Кити Хока. Где же она? Где же ты, где? Да. Ну, у Китихока они, в общем-то, выглядят вот таким вот образом. Ну и, наверное, закончим обзор сравнения двух моделей от «Звезды» и компании Kitty Хок». Рассмотрением фонарей на эти самолеты, на эти модели. И, как ни странно, там и там присутствуют некоторые, скажем так, сложности. У Kitty Хока» дается один вариант фонаря, у «Звезды» один. Одна передняя часть неоткидная и две откидных части. Как уже замечали многие кто делали обзоры на модели от Кити Хока, у Кити Хока по центру активной части фонаря идет шов. Небольшой, но он есть. Да, он портит впечатление, так как его придется сошлифовывать, полировать и так далее. У звезды шва нет. И это, на мой взгляд, плюс. Также плюсом является, что на одной из деталей на одном из вариантов детали дан пирошнур который при возможности можно окрасить и будет выглядеть неплохо у китихо нету пирошнура и это мне не очень нравится так как декалю сделать это сложно и варианты по внедрению первого шнура все-таки на этот фонарь надо будет выдумывать. Передние части фонариков выглядит вот так. У звезды вон чуть шире и с более правильной омегой. Ну вы поняли о чем я. Вот есть, конечно, у меня большое желание попробовать приспособить эти фонарики на разные модели, то есть от Китти Хука на звезду, от звезды на Китти В частности, откидную часть может быть, но если мы обратим внимание на фонарь от Китти то переплет фонаря сделан наиболее правильно. Он дан с более широкой центральной рамкой переплета и все это еще имеет клеп. В то время как на звездовской модели вот эта центральная часть дана неправильно, но, в общем-то, и весь переплет, он очень узкий. Так быть не должно. Все это можно увидеть на фотографиях, коих в интернете больше, чем предостаточно. Единственное, вот что у звезды хорошо, что есть первый шнур. Как Китихок упустили это, я не могу понять. В общем, в целом, обе модели неплохие. А какую выбрать вам, решать только вам. Друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, такой кратенький обзорчик вам поможет определиться с выбором модели, которую вы хотите построить. Ну а если вам будет интересно посмотреть, то в ближайшее время на нашем канале начнется сборка именно двух этих моделей. Поочередно, посерийно, возможно. Так что, если вы не хотите пропустить, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, будем прислушиваться к вашему мнению. Всем удачи и пока-пока.